Здравствуйте, меня зовут Андрей Кудин, мне 38 лет, я женат, имею троих детей. Мой творческий путь до этого времени проходил вдалеке от читателя. Ни одно из моих произведений не дошло до публикации, хотя я и получал на них положительные отзывы. Участие в этом конкурсе – еще одна возможность для меня реализовать себя, как поэта-писателя, не только в пределах своей комнаты и письменного стола. Мое произведение называется Узники Солнца. Оно идейно-философское и драматическое. Но помимо этого содержат семи элементы научной и приключенческой фантастики. Будущее человечества нередко представляется нам в темных тонах, поскольку довольно мрачно выглядит наше время. Но будущее, как и настоящее, может быть другим. В этом нет ничего сверхъестественного. И у нас есть все для того, чтобы притворить жизнь кажущуюся несбыточной мечтой о рае, ведь еще в детстве мы знали об этом. Много ли нужно человеку для счастья? И какое оно подлинное счастье? Большинству людей приходится удовольствоваться лишь его крупицами, но возможно ли, что оно на самом деле гораздо больше и гораздо ближе, чем мы думаем? В мире существует множество религиозных и философских учений, что важнее, их отличия или исходство, Насколько реально проводимая между ними граница? Или, может быть, для истины не существует границ? У меня есть основания верить, что найдется немало людей, которые разделят взгляды моих героев и вместе с ними будут молиться о судьбах этого мира. Если это действительно произойдет, многое из того, о чем говорится в «Узниках Солнца», может оказаться не вымыслом, а правдой которой, как все мы знаем, заключается в сущность воображения.